Расскажу вам сегодня две истории про неизвестной науке яды. Вот представьте себе, лето, жара, суббота, Кинишма – прелестный городок в Ивановской области. Ну, это легко представить. А вот дальше нет, нелегко. И вот среди белого дня две женщины, одной 28 лет, другой 43, спускаются в канализационный колодец Им мгновенно гибнут. Им пытаются помочь другие женщины и тоже получает тяжелейшее отравление. Как? Почему? И что вообще эти женщины забыли в канализации? А ответ простой, как мучание. Эти женщины заключенные. Отбывали наказание в ЭК 3 Ивановской области. Там засорилась канализация, и мужское начальство послало бабаник без специальной подготовки, без защиты органов дыхания, чистят канализацию. Ведь бригада подготовленных слесарей, ее вызвать надо. Деньги им платить, договоры составлять. А бабоньки-то дармовые, вот они. Лезь, сука, чистит канализацию. А кто будет чистить? Путин? Сказано же, никто, кроме нас. В официальном сообщении в СИН сказано, что причина гибели отравление неизвестным веществом. Простите, а какое неизвестное вещество внедрили в канализацию кинишвы диверсанты? Иначе, как Обама с Байденом, малым наших подъездов и лифтов, где они гадят и гадят уже сколько лет. Это какое вещество в канализации вам неизвестно. И вот еще что, спасать женщин кинулись другие осужденные, еще одна сотрудница колонии, женщина-кинолог. Они все тоже сильно пострадали, но ни одного мужского существа в операции по спасению задействовано не было. Сейчас, конечно, возбудили уголовное дело по статье «Халатность» и даже может кого-нибудь сработать с ним и осудит условно. но ну, не сажать же мужиков за смерть двух никому не нужных зэчиков. Ну и что, что у них остались дети, родители? Ну зэчки же. Эта новость вообще прошла мимо основной информационной повестки. Ну какие зычки? Когда Путин в окружении специально выдрессированных надежных дамс с безупречными папиками в анамнезе, ну да-да, это я в том числе про Ноилю отвечают на благонамеренные вопросы заранее записанных россиян, находясь от них на абсолютно безопасной во времени и в пространстве дистанции. Такой вот канал общения с верноподанными. Тоже, некоторым образом, канализации. Вторая история про недотравленного языка Навального, которым россияне, посылавшие свои вопросы Путину, совершенно не интересовались. Ну, кому он вообще интересен, кроме Байдена? Ну и тот всего-то разок про него спросил. Вот так разок встречался всего, так сказать, альтер-эго. Простите за выражение. Тут недавно был очередной суд по-Навальному. Такой проходной, но меня впечатлил. Судились насчет того, что хорошо бы перестать каждые два часа по ночам светить зака Навальному в лицо фонариком. А светит потому, что он состоит на учете, как склонный к побегу. Давайте, говорят адвокаты сам Навальный, доказательство, что он, добровольно вернувшийся в Россию и зная, что его ждет тюрьма, склонен теперь к побегу. Да запросто, говорят тюремщики. И в суд выходит такой весь красивый сотрудник воспитательной, да-да, воспитательной службы СИЗО Матросская тишина, где Навальный сидел зимой и говорит человеческим голосом. Два раза. Вот два раза он мне говорил, что непременно сбежит. Но блин, говорит суд, это железное доказательство подготовки к побегу. Продолжайте светить фонариком. Я довольно не пойму, что за неизвестные науки отравляющее вещество распыляют в тюремном ведомстве. То в канализацию запихнут, то прямо в мозг тюремному воспитателя. Хотя, раз в тюремном. Но ну, прям беда с этими диверсантами. Главное теперь не терять бдительность и не поручать Навальному чистить канализацию. Прорвать же тоннель до бомбея избежит канале прям в бомбей.